Всем здравия! И сегодня я хочу поговорить с вами о ЖКХ. О том, как не платить за ЖКХ и почему мы не должны за это платить. Те, кто стесняются признать себя гражданами СССР и все еще находятся в твердом убеждении, что они живут в какой-то Российской Федерации, что существует какое-то правое поле Российской Федерации. Ну, тем не менее, даже в виртуальной реальности есть свои законы. И они должны работать. Вот о них с вами мы сейчас и поговорим. Итак, первое, что вы должны изучить и найти, это Федеральный закон номер 210 о предоставлении государственных и муниципальных услуг. Открываем главу 2 ищем статью 8. Итак, статья 8, читаем пункт 1. Государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям на бесплатной основе, за исключением предусмотренных частями 2 и 3. Сейчас мы рассмотрим 2 и 3, тут главное уясните на бесплатной основе. Что же это и за исключения? Пункт 2 это государственная пошлина за предоставление государственных и муниципальных услуг в случаях и порядке в размерах, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Я посмотрел этот закон о налогах и сборах. В общем-то, вот она, государственная пошлина. И что хочу вам сказать. Вот он, налоговый кодекс НК. Здесь налоги и пошлины. Вот Муниципальных услуг я здесь не нашел. Здесь все, что связано с бизнесом. Других здесь нет. Кстати, вот пункт 2 и 3, о чем они нам говорят? Что если те ребята э, хотят с нас что-то взимать, в общем-то они должны заключить договор с Российской Федерацией. А никак не с нами. Если они вот по пунктам 2 и 3 хотят работать. У них с Российской Федерацией должен быть заключен договор. Ну, с администрацией города имеется в виду. Иначе на каком основании они с нас будут взимать что-то? Вот с вами они договор заключили? Все эти ЖКХ? Нет. Тогда на каком основании они с вас что-то взимают? Они смотрите, ни с вами не заключили договор, ни с Российской Федерацией не заключили договор. Так что они с вас требуют? Вот. Поэтому вы с ними договор никакой не заключайте. Вам это не нужно. Вы идете в их правом поле, не надо вам с частниками иметь дело. Вот. Они обязаны заключить договор с администрацией, чтобы к вам какие-то претензии предъявлять. А далее, когда они заключат с ней договор, вот, пожалуйста, бесплатно. Если их это не устраивает, если они что-то там еще придумают, да, у вас есть вот такой закон. ФЗ-227. Это о потребительской корзине в целом по Российской Федерации. Здесь, забегая вперед, скажу, что он пришел на смену ФЗ-44 и ФЗ-332. Они утратили силу. Вот. Но потребительская корзина, она, надо сказать, рассматривается каждые пять лет. Вот. Поэтому вот так вот происходит. Ну и новый закон у нас он просто процентную ставку поделил 50 на 50 то есть у нас получается 50 процентов продовольственные и 50 не продовольственные они а продовольственные делятся еще 50 на 50 на услуги и товары вот. так что вот закон о потребительской корзине из нее же, кстати, рассчитывается минимум прожиточный так что вот он сам что здесь входит Вова Путин его подписал пожалуйста так ну, потребительская корзина. Несколько слов о ней. Найдите, узнайте, почему именно из нее исчисляется ваш прожиточный минимум. Вот. То есть, сколько бы эти продукты не стоили, они в ней должны быть. Закон подписан, закон принят. Продукты в ней вот эти все должны быть. Соответственно, сколько бы они ни стоили, вот они там будут. Соответственно, ваш прожиточный минимум не такой который они там установили в начале года а такой вот который есть по факту так что если вам скажут что он допустим 6000 вы скажете а продукты то вон сколько стоят так что нет прожиточный минимум не такой вот тут состав потребительской корзины расчет ее вот кстати коммунальщики очень полюбили говорить, что они действительно вам предоставляют все бесплатно, но это они за доставку с вас просят. Смотрите, потребительская корзина. Так. Сейчас. Вот. Сюда входят в непродовольственные товары, в услуги. Платежи по коммунальным счетам. Все. Что еще надо то есть, за доставку, не за доставку, платежи по коммунальным счетам сюда входят. И неважно, за что они там хотят с вас взять. Здесь поймите главное. Вот. Вы платите налоги в бюджет города. Он берет с вас налоги. Они заключают, коммунальщики договор обязаны заключить соответственно с администрацией города. Соответственно, все, что они хотят получить за доставку или еще за что-то, вот пусть с них и берут. А иначе получается, что дважды хотят, чтобы вы заплатили. То есть вы и налоги платите, а потом еще и коммунальщики приходят с вас, берут. Но это двойной налог, это мошенничество уже. Так что смело посылайте этих ребят. Пожалуйста. Если, но ну они все стараются в частном порядке заключить договора, такая у них директива пошла, ну напрасно вы это делаете. Никаких частных договоров с ними заключать не надо. Люди просто законопослушные, им говорят, вот то с ТСЖ делаете, там вот та же Бозина там продвигает все это дело. Зачем вам это все, морока? Это просто вас хотят стричь. Стричь как барашков. Не позволяйте этого делать не заключайте с ними никаких договоров кто они такие чтобы с ними что-то заключать у вас есть все законы пожалуйста к администрации налоги же вы платите платите вот пусть они все все что они с вас хотят вот пусть берут там если вы заметили в этой в потребительской корзине есть еще и плата за проезд то есть, если у вас меньше прожиточного минимума, пожалуйста, берите документы, пусть вам оплачивает проезд. Все там это заложено. Они еще любят говорить, что пенсия у вас больше, чем прожиточный минимум, значит, вот потребительская корзина не для вас. Не стесняйтесь, просто два момента. Первое. А на каком основании тогда этой потребительской корзиной пользуются депутаты? У них-то их зарплаты намного больше, в сотни раз, чем ваши зарплаты. Здесь они не находятся, что ответить. И второе, это вопрос по пенсиям. Поподробнее я его рассмотрю в следующем ролике, а пока хочу сказать, просто спросите у них, а пенсия у вас по какому из трех законов рассчитана? Могут они вам показать расчет вашей пенсии? Вот на сегодняшний момент существует три закона. Пусть покажут. Дело в том, что если они не рассчитывали пенсию ни по одному из этих законов, то у вас, извините, не пенсия, а пособие. Социальное пособие. А с него вообще ничего нельзя учитывать. Ни пенсии, никаких налогов, ни сборов, ничего. не ни пошлин. Ну вот, небольшой правовой ликбез по виртуальному пространству Российской Федерации. Следующий ролик сделаем о пенсиях. Всем всего доброго. До встречи.